ТВ-клуб «Вкусные новости» при поддержке «Кафе Восток» представляют Чемпионат мира по футболу среди болельщиков. Россия, вперед! Я Грибова Яна Сергеевна, участница чемпионата мира по футболу среди болельщиков. Вкусные новости Ставрополя объединяют. Ура! Россия вперед! Генеральный партнер проекта «Кафе Восток».